Всем привет! Репортаж из осеннего леса. Поход в лес за грибами в сосняк близлежащий. Это сосняки недалеко от нашего дома. И хотел с вами поделиться находками. Пошли за маслятами, но маслята слой старый уже отошел. Вот он старые маслята. Молодые только начинаются маслята. Масленок сосновый. Вот он, молодой сос... масленок и маленький. Но параллельно с ними идет так называемая макруха сосновая. Макруха сосновая, которая растет тоже в сосновых барах и образует микоризу с сосной. Вот они, кучки мок... мокрухи сосновые. Вот он, молодой гриб, мокруха сосновая. Вот она молодая, я срываю ее, показываю. Это съедобный, вкусный гриб, который все незаслуженно проходят и пинают его. А вообще он в засоле превосходит масленок, конечно. Макруха сосновая. Есть мокруха елова, я вот срываю мокруху. Видите, он какой, мясистая ножка, цвет коричневой шляпки, до темно коричневой цвет бывает. Это гриб, который идет параллельно с масленком. И чем он отличается? Это пластинчатый гриб. Если масленок у нас губчатый гриб, то есть у него губчатый слой, внизу под шляпочный слой то у мокрухи пластинки то есть э, под шляпкой четко выраженные пластинки ножка толстая мясистая и еще одно интересное отличие это шишка шишак на шляпке который образует вот такой шлем воина ее трудно спутать. Это съедобный гриб, который идет очень хорошо в засол. Образует очень хороший вкусный аромат в засоле. И многие просто пренебрегают. Зря его не заготавливают. Вот я вам показываю еще одну кучку рядом расположенной мокрухи. Вот она, мокруха сосновая, которая уже созрела для сбора. Срываю. У старых грибов вот этот пластинчатый слой покрыт как бы инеем. Ини. Это, ну вот этого еще нет. Вон немножечко, видите. Это слой спор. То есть этот гриб уже перезрел. А так можно набрать его весьма много. Не проходите мимо и используйте его в засоле. Особенно он хорош в засоле. Мокруха сосновая. Есть родственник мокруха еловая. Растет в ельниках, этот растет в сосняке. Спасибо всем за внимание. Удачной грибной охоты.